А, он меня убило. Держи, Откуда? В голову, за задней тебя был, похоже. Или кто там наверх поднялся в здание на характере А, это я. А, это горох, горох, он задней тебя на лестнице был. Блин, я попасть не могу по тебе. Я его костюм убил! А там еще внизу, там внизу, там внизу еще, там внизу. Вот Бля!